Всем добрый день, мы приехали в Перуральск рассказать о стритфуде и чё, и чё? Бляха-муха, ты меня сейчас соображу, подожди. Стритфуд это франшиза стритфуда, шаурма и бургеры. Брит собачеки. Так, я уже выступил вообще. Я смогу это сказать, может быть это реально тяжело? Сегодня мы приехали в Перуральск рассказать о вкус улиц, да, реально сложно. с владельцем и узнаем о том, как сука, сложно это записывать компании та та та та